А их тут почти нету коля. Нету. Ну... А, я, значит, соскачал без нычек. Блин, как вот эту вот нычку, блин, залезть? Да я буду Ну Ладно, тебя в хате, по-любому. Ну-ка. Вот эта нычка вообще пипецка понравилась. По-любому что-то интересное, слышишь? Там Женька еще не вышел. Нет. Я! Yeah. Ты? <трирующие> а, все, пиздец <смех> <смех> Беги! Коля, беги! А карту вы... карту все выключили? <смех> да Я видел холест <смех> А! <Уи! смех> за херня? Это я улетел. Ч за херня, блин? А! Ой, подожди, визию! Ну, пополнился на 800 рублей сегодня. Промокода у меня нет. Это печально. Ну.. Что ж, сегодня пооткрываем кейсики. Нет, бы. 2-1. Быстро. Можешь что-то выбить. А, хотя... Открыли. Вот так. 19 рублей. Такой сет. Блин, было бы как бы... Галяк. Ну что ж, откроем. Поезд быстро о, -о, -о. неплохо ну, так а... что это, Молодцы, а, я записываю. что же еще открыть ножи у меня конечно не хватает а. Среднего может. Такое си. Воин. Во, Во, воин. Ну, у меня есть это оружие уже. Mm. Что-то. Ну. Че, юспик? Блок юспик. Давай, юсп, быстро. Не на них никогда не Ну Что ж, ну я там точно не окупился. Давай, Вопрос просто на удачу. Мне плохо. Еще на, как раз. Еще один раз. Что ж так? Что ж с маленького начнем? ЮСП за 7 рублей примерно вот такое. Что у нас из 2 может. Но вряд ли что-то выбью хорошее с этого. Лево, право, лево, право, лево -право. А давай на обум. Не, ну это пида вообще. Как играть вот так вот? <coughs> ну, давай вот это. Так. Икс 2 Также. Ну, что же, что же, что же. Ну дико я не особо. Ладно, вот этот... Еще раз на левую посмотрим. Хотя, навряд ли. Сейчас на правую, потом на левую, да, и все. Ну, ну, ну. Аляк, нет. нет. Они мне никогда не упадали. Давай, X. А два, может? М -м -м -м. этих два может обкрыть и на x2 набрать ли что-то из этого убья блок лево-право-лево-право лево -право. а бомби да, ну как обычно так да, да, как мне везет Хотя вот это у меня есть. Сейчас посмотрим апгрейд на x2. М -м -м. Сейчас смотрите. Прикол такой просто на абум Ничего не выпадет. Хотя... Неплохо. Так, но ну это точно я себе заберу. Может это вот проапгрейдить? Тоже так же. На ABU. Апгрейд. И что на X5? А боюсь АКМ ко мне пробьется Лево, право лево право Оп. она не выпадет это в любом случае ну пфф, даже не докатилось это даже близко ну, так что не заигрывайтесь а мы продолжаем Меня богануло. А у меня тоже, я застрял У меня аж пинг 400 скаканул, вы чё, угораете? Нихрена хрена себе, я вижу А как Женька бегает? Я нормальный У меня пинг 400, чё, угораешь? Да, у тебя пинг 200 стал, 32 Я? Баном? У меня воняет. Ох ты ж, четко ты. У меня не воняет. Женя, ты где? Кстати, ролик э -э, я записываю. я сегодня ничего не хочу. Ч ⁇ зверело что? ли? что на херня? Не знаю. Да, сеть такая фиговая. Не хочу. Не хочу. А, там меня слышно вообще. А, ⁇ п, падной стой. А почему у меня так... Ч ⁇ за херне? Нет, не так, спрятался. так, звук. А вот тебе скажи, куда я спрятался. А, не Все работает. Я думал, он ничего не работает Женька, на дверь слышишь? Долбаная окна есть. в туалете, что ли, зашкариваться? Угу Ой хе хе хе Не, ну это читерство, это пипец какое. Согласен. Угу. Ага, труп мой, да, да, да. Да нет, а я потом сюда. посмотрю, я найду. А да. он за тобой сзади, кстати. Я банан, <laughs> банан, банан, банан. А, меня не трожьте да? а что у тебя ссути? вообще плющит а, вот 34 пинг. а я тридцать за места что скачет скачет а как я там оказался, Дима? Съебался с этой оказался? Съебался с этой ничем. Да, он давно съебался уже оттуда. Ты там с кем играешь? О, конижний черв. А зачем ты колек палишь? Да, он все равно ты не сможешь, как он делать. А я, я туда знаю, как попадать. На карниз через окно да через Дим... окно? да я знаю один способ просто как выкурить оттуда да? нет, как туда попасть Нин, как-то ну у вас всех такие прицелы обычные а у меня нет я не такой прицел. красавчик Женьку взлепи заплышу Я на нем над ним <звучит> стоял, бля попался к ним ты где Жикай? да Он жопу я рядом. Надеюсь, убежал. Он жопу сейчас. Димка. Бананов в одном месте замочил. Димка это это проклятое место, я тебе говорю. Двух бананов в одном месте замочил. Как найти тунычку? Верп, и Он сидит, на у меня пялится под люка Иди отсюда. Не пялися на моем месте. Я от него спрятался. А. Красавчик. Уии! О, бля! Это что было! последняя последняя катка моя да потом маньяк будет либо я либо дюка <связанная> нуля Женька уже вышел <связанная> Вот и свечный голос, свечный что я не знаю. Что там блять, блядь? Динка! Ой! Что за хмы его Здорово! ты застрял? Да я застрял, о ты, конечно. Пялился со стороны. Косяк я, ходячий. А я не ем картошку с невкусным салатом. Поешь, когда им поешь эти, говорю. Я говорю, ем картошку с невкусным салатом. Ну, говорю, поешь еще дальше. А. Женя, ты меня долго искать будешь? Да нет, он может помо... помониторить, кстати. Да я не а собрала. Он все равно не поймет, где я. Так, подавно. Эй, же, сука, сказать тебе, мне это место не нравится. А ёпту, еще одну тетуху нашел. Не, Аленка сегодня у меня такая, такая что-то про жену такая загорелла, а, конечно, такая я забыла сама про себя, как я говорила сегодня кадры. Что там, же делаешь? На втором этаже? Тебя ещё. Тебя ещё. Так, понятно. Чё такая блин, это было? Я Да перед тобой прыгай сзади, -нибудь. к нибудь Гляди. Чё знает, по, а по дереву, наверное. Ты лошара, что ли? вот четыре минуты м дима у тебя там тарелки летают что ли ага. да, ё, твою, что а ты знаешь что все записывается и пришел это не видишь <сёк> Ой, бы дима сучка Сука. Ну а чё, он же младший Содик. Младший брат Содика. Младший брат содика. Ага. А я поищу, чё? Ну. Не да, заблудился уже. Заблудился а, наш страна. герой. Ой, блин. Есть какая-нибудь тапоха с улицы прям в хату. Должна Она быть какая-то секретная какая -нибудь. Ну что ты там вазишь? Ты... Где хоть беги Жень? у тебе скажи, где на улице естественно. Он уже в хату зашел. Ты по окнам там прыгать. кроватый ставка прикольно его фото да? mm, флешить да <свят> ну-ка у тебя пинг норма ну 24 стал пинг нормализовался интернет хорошо пошел да значит я телефон на окошко убрал а ну красавчик все. опять вс вместо что ли зашкадываться нет, это мое место. Это мое место. Да я не понял. Мне то, что кажется, да, Коля, или нет? Нет, тебе не показалось. Угу. Ага, я понял. Ну, он по крыше бегает, <свеч> <свеч> а, сверху, сверху смотри. Ага. <свеч> Как это он так нахнулся сейчас вообще жестко? Наверху, что ли? Наверху, что ли? Кажется, наверху. А ты зафлэшил его Не ну а, реально, ре реально младший это, брат Соника. Женя, ты где есть? Ну, типа скажи! Я найду пиздец, бля Ну ищи, ищи Откуда прилетел, как ты думаешь? Понял. Чё, я наверно маньяк наверное, да, Дима? <звук> ну что ж, давай. Жека, заходи, как обычно. А я забыл как, как менять это. На блядь. Где, блядь? В М. Блять. Где, блять? ВМ. Вс ⁇ М, К, М, К, Ну, найдем, Димка. Мы сейчас будем играть, а ты найдешь сразу же. Покажи ты, где меня мочил. А? Ебать, мусорная хуета какая-то, страшно. А чё ты на меня ор ⁇ а чё Ч ⁇ на меня орёшь чмо? Тут что ли, с хустов мочил? Нет. Нет, а ты, наверное, что-то лазил. Тут что ли спрятал? Наверное, читерную мышку надо включать, которая савка на водкой. Одинка. Побоишься? Если я ее совка на водкой возьму. Блять, надо. Смотри, пофиг. Ну вообще похеру, ну хорошо. Только она у меня на этой на поверхности Где такой не работает. Ты таких, ты просто таких телепортов не знаешь, что мы же не знаем. Ну все, а? сразу так, что сказать? Найдем, поехали. А че я прошел туда? Так, че откуда? Шипемон, я вот здесь есть, че? Смотри, здорово, здорово. Только вышел. Я еще тала шара, так что... А oh, И вышел. на ту -то тоже хуйню, по-моему, заплазил. Вот на ту. А на ту вон. <связь> да хорошо лизывает там офигино. <связь> <нафигима. связь> Падаешь. Да бля, кто кинул какой то <связь> Димон. <связь> О, смотри, мусорное ведро лазит там. А подлюка на меня кидаешь? Там? Че, блин, оборзели? А, <связывая> а я ему прям его покинул, <связывая> прям А Это с улицы телепорт или из дома? Подсказочка. С улицы. Мой с улицы. А вот этот вот верхний мы по-моему не находили. А там парашют и граната с аптечкой. Причем бесконечный. Ладненько. Мой, мой с улицы телепорт. Вот здесь и есть. Я все искать его. Я тебе на последней минуте скажу точнее где. О. О. слышали стекло стекла <связь> <связь> Я хочу кин. два... Кстати, вот этот телепорт, это, короче, он так двери дверь идет. Как да. телепорт найти к двери? А чё, его не слепануло? Чё, охренел, что ли? Да, я не пользуюсь. Так вот я не знаю, где эти телепорт, мобильные. А как так-то ей? Я... Да, слепануло да, меня! Ушкин-код. Интересно-интересно, да, эти пляжи, с какого же... Где он, чё там, у тебя? А, он вижу. Ты это колебал больше Лен На фашист гранату? <связь> ну, Пошли не кидать, пожалуйста. Да, Почему-то глушит, как будто. Фигни. Пиздец, я рядом с ней стою. Да блин, как же вас найти-то этот телепорт блин. <Слз> не смотри в ту сторону, колес. <Слз> ну, <Слз> я понял, как гранаты на световую не попадаться. <Слз> Где же это место может быть? Хехехехе Блять Интересно Че Димка светанула тебя? Вообще ни разу А блядь Дима заебал Сын Пуковками не бучил. Ха-ха как куда, Как куда осталось Сучонок Куда пошел? Нычки искать О, на одну нычку нашел. Да, я нашел нычку, как хитрая на крыше стырились. Диман, а что я прикрываю? Ой, что ты поху нашел еще одну? да ну хоть идти Что ж к тебе сгонять ну рискни да пускай пока посижу еще. мне кажется мне кажется он нас тут найдет быстро в вот этой тпшке естественно вон он, он бегает я залагал как я <свы> Где же может быть? Ты пашка долбана. О! А я нычку нашел. там Да это я нычку тоже уже находил. Нычку нашел? Он заколебал за мной смотреть. Дима. Вторая не моя флажка была. А, <с każdy> Дима! Валит Вали туда. Вот там да. прыгать пытается. А, соси-то. заколебали, мне флешить, вообще ужас, дикие, как 2000. Я завис. Я завис. Да, у тебя пинг нормальный, вроде. жека сс с а Там, Ну иди сюда Попис с гранатами, да? Иди сюда Да нет, ты чего убежал? Иди сюда, скатал меня. Я просто слышал толпу. На первом, на втором. Да думаю, минута ему осталось, что побегать, блин. Ну, не важно, я понял. Че тут минута всего? Я думаю, побегаю, пускай он побегает. А, разница. Так неинтересно что тоже будет бегать искать. Нашел. Это под конец, как красиво сделал нас. <свист> не, но ну Женька бегал четко. А я тут не знал, что там телепорт. Я просто туда забежал. <свист> <свист> да, все равно какая-то есть такое место, по-любому. Эдимка туда, по-другому, забирался, прикинь. Ну, я буду нычкаться Это вообще жестко. мне хрен найдет, Женька. Все найдут нычку. Хотя, сейчас Димка скоро же будет у нас маньяком уже Вы вышел э? Нет а. А? А? Нифига себе! <связывая> а почему я без читов? Но... Даже могу это летать <связывая> У меня что так стало, кстати стала карта работать без, чит... без читами По он Я просто проверил ради прикола да, она работает Я бобуюсь Да, 50 пин конечно Эй, женечку не нашел все же? Я тоже не искал. Ахим на интернет А ёб твою меня убил. Сразу. Я думал это гимка Да это я сидел. И вот из-за этого не можешь залезть туда? Да ты нужен. Да. Я эту вот недавно уничтож только нашел. Сейчас не скажу. Я я такой, прыгаю, прыгаю, и короче на Димку нарвался. Вот так. Па. Да, я эту мычку находил, Димон. Вот недавно я ее, кстати. Когда, когда манько. А, нет, не маньяком был. Да, маньяком был, когда я е нашел. Не понял. Ах ты а че! Это та нычка, что ли, дебильная? Так, не помню, сюда сюда, не сюда. Да тут, да тут есть такие нычки, в которых да, затыришься и это... Сука, отдай! отдай открой! Открой, можешь, открой говорю! Понять, да она открыта, ничего не закрывали. Она была закрыта. Я слышал звук подлюка ну вот видишь он там вот там он там, там сидит там. Да нет ты вот там и отвечаю зуб даю я знаю, я знаю за эту нычку а -а -а. все я понял надеюсь я прав есть в этом нычка собака сутулый ловушка Телепортировало. Ой. Нет. Я даже не знаю, что ты за ловушка. я могу знать? знать. Нажми, Нажми попробуй. Я члкаю, он постоянно не. О! Прикольная нычка кляну. Я тоже за ней не знал! Ты пахло открой! Я застрял за тебя! Не а, а, за... это... это... это... понял. Да, он... А да, он... чё крыша вся? Там стоит, короче. Ах ты а, падла! О -о -о -о -о -о. <связь> он наверху сидит. <связь> это, значит, что ли? Падла. Где? Где? Где? Крокодил? Я где? как телевизор, я понял, это телевизор, значит что-то. Скажи, что это за телевизор, это хрень. Да нет, это телевизор, это просто он тебя хоть куда в роддом сталкивает. Я чего ты человек, колв? Не Сюка! Нет, тпшка! Сюка, а почему я застрял то тебе повезло, дело! Меня видно? Женя, посмотри. Да я ебу! Где-то рядом, Димон. <смех> <смех> <смех> я тебе сказал, подлюка. <смех> он в кусты зашел, ходил по ним. О, жопа. Вот Тё, это Димон, вот... ты маньяк? <смех> да. Да. А ты чё упал? Сознание потерял. Это, это Димка потерял сознание. Ну что, пошли, Женька, ныть Ты знаешь про эту Сейчас. Так, подожди, подожди, подожди, подожди. пропусти. А. А я увидел, когда, когда ты маньяком был. Ага, ты уверен? Здесь так-то она не открывается, это ныть А, а я в другую нычку попал. Жек. А, Жека, ты вот, вот, вот про вот эту нычку говорил, где я попал? Наверное, нет. О, Диман, газ. Ты что, вышел, что ли, Диман? Нет, еще. А что тогда я твои, правда, близки видел? А вот. Газ выйдет. Вот теперь я на свободе. И что за плененный был, да? А сушь, Нравится? Жить надоело. Конечно. А ты знаешь про я эту мычку, да? Понятно. Сваливаем. Да не убегай, я ее не знаю. Такой солдат не убегает уже. вруша я не знаю, правда Дена. Димка скотинашка. Я так ее не нашел. А я слышу, как ты топаешь. Вот здесь. Лошара, я прям перед тобой стоял. Че, зафлешил тебя? Непа. А чё за чище перед бурей? Нет, это вопрос. Дима, твое молчание меня пугает. Он там, наверное, нычки ищет. Да нет, он рядом со мной топает. Ах ты падла! Динавик, <свист> а Дима сверху залез такой, за мной бегает Это я как Диму-то наебал Ля, ничего не вижу Я завис маленько Ну то он нычку не знает, Коляк, сто процентов Про который я залез Да-да-да Какую? Ха-ха-ха, такое сразу? А ты найди сначала, Димка да, да. В а ли... доме? Да. Куда не знаю. А ты а ты её точно не знаешь. Там не был точно. Это сто процентов. Я колька нашел, когда маньяком был. А колька маньяком был нашел? Да. Да. Yes. Я ее только... только чисто случайно увидел, когда он с ней уже вылазил. Димка? Дима лох А чё мы там шликаем? А он меня мочил Да? да. что ты замочил Чё знать, а чё они делают? Ты куда педик убежал? Ты скажи! Савалую захочется Я уже съебался оттуда А чё так можно кстати было замочить? Что, свалил? Нет. Нашел? А, падла. А, улетел. Погнал его, да? А, нихая, он тебя троллит. Жестко он тебя троллит. Вот как ты меня троллил, тебе понравилось? попы! Затрою. В принципе, не скажи, что так дорого Димка, я уже я там. не там Издабыл только что меня, ты пыхнул, сука А ты уверен, что я не там? Что ты бездаболище? Чё, ты на пидец? Нет, я ачиватор нарисовал я тут слышишь? Чего горишь? Блять. Дима, Дима, дима, не Только не убивай. я сдам Женьку у меня интернет. А, <с rolling> да, А, меня завалили? Да, И вот, ты сдох? Да. Меня Димка убил. Ак так. А получилось такая хрень, у меня короче второй экран не появился, не а вначале я же экрана сделал. Я случайно нажал. На улице падла или нет? Ой я? Да. А Мо тебе хуй сказать? Можешь знать, можешь <с Russell> <свист> <свист> Ты меня видишь? Сычка. А где-то а я, где я уже видел это. ну нихуя ты хитрый кстати я еще одну ночку нашел и один кискал не убивай он меня взял убил я ничего не говорил я тебе сказал ты, ты пролагал в этот момент что кузлюк думаешь мы не видим тебя? не Женька ты не Но, делай не так как я я рисковать умею на наебал, не убежал а? дурак согласен да ты сзади женычка, ты чего блять? ну все, побежали, <связывая> братишка смотри, когда бежишь вот так можешь так? можете так, как я? я, да посидеть а, подождать нет. меня не, меня вот это добило так такой к Димке забежал чисто а я про эту нычку и не знал нет, мне что а -а -а. не нравится Может где-то Чё? Ай! Ай! Жека слышал, да? А куда она типа хейт? А -а -а. К маньяку прям Ясно а, -а, а... Димка вылетел Я забаговался Я понял Так, ну ладно, перелистать Я ТПХ у нашел ту делбаную. Какую, ну, роботиш. Да, короче, я даже не думал, что я так сделаю. Женька, вы здесь телепортировались на вот это место? Где? Алло. А я здесь. Я здесь. Сейчас пойдем подожди. Где? На втором? На первом? когда меня затыкают, брат, брат, брат, интересно для чего брат, ну, здесь ой брат, брат, брат, Ой. брат, брат, брат, брат, да? Ой. Как везет Павел КПХ идти. А, опять лагает. Давайте мне гранаты. <связь> Флешек? Ты имеешь сюда? Да, вообще бонус. ой ой Флэшит. А до малохи можно? Малохи можно. Только немного. Где ты топаешь, блин? Я топаю, ты то вывоно не топаешь. Это не флешек, не переживай. А уже Димка слинял. Ну, он где-то на втором шарике. Ага. Прям за мной сзади бежит, наверное. Ты к нему помню идешь. Ага, а вон она. Он, он. он, он. А ты че стал там? А? В раю стою. Так я же перед тобой прям пробежал. Ау! Ау! Не надо кусаться. Фина кусается. Всего-то ничего. Ой, я тихаю, я тихаю. Ой, падла Я так и думал, а вот ты падла. Алек другой через другое окно вышел. Знаю. Знаю, я видел. Я видел. Ой. <свят> <свят> <свят> Димка карниз <свят> не Ха-ха-ха. <через. свят> <свят> Да угораюсь для хамуха, будет неплохо Я сейчас сниму оттуда Да я по там лажу Да я вижу, что ты лазишь Съебался? Да прячься куда-нибудь, Калёк А куда мне прятаться? Не факт, он что-то перестал бегать На крышу лазит. Что это было? Сказочный дебил. Сдать. Тебе время полуется не знаю, Жека, я сваливаю я в окно вылетел Галёк, ты идешь к нему, беги нахуй сука, сейчас за жобу не чертит не протянул немножко мой там обещал с этой платформы ну, я же Ой, тебя хоть. Не убегай, подожди. Ты а... Ах, па, была. А ты ж пара. это <laughs> не корни, значит, как я человек. Он внизу. Он тебя гранатами сейчас будет закидывать. Это да не умеешь так как я так что не делай такие симптомы а я здесь лоханулся кстати братан я завис у вот тебя потому что 31 Финк. Слава Богу, хоть записывает. Да, я видел, я здесь уже был, Джин. Вылез, да, сюда. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, А ты чё? Дурак, что ли? А минутка всего, что ты колёв? Но минуту тебе надо продержаться Вон он сзади бежит я Чёрная чучулька А ты чё, не умеешь бани они хлопить? Ты дурак! дурак! Он же сейчас тебя типа. Сейчас в жопу всё Котенка, а, думаешь, она... догонит? Конечно. Он наш догонят. А ему. Он прям сзади был. Налюбил тебя, смотри-ка. Налюбил, налюбил. Ал-ла-ла. Наебал. Тима. Дымончик. Блин, ты как Джос Пин спрятался, кстати. Все, Димка, ты просрал. Ну чё дважды? Ханулся он. Да. У меня интернет херный. Братишка, теперь ты. Я понял. Давай, умирай. Ты ч хрюкаешь, Димка? Ладно, все, ламп, ну, последний раз надо. Да, да. последние две каточки. Ну что уже 11 часов. Да, надо спать. Так. Бля, Димка, ты ч мне пытаешься? Аля ты. Димка, знаешь, где я за за зашкаривался? А, Дима. Один... Один... Димон. Димка. Димон газ. Молчишь. А? Прикольно. Так. Обана, две, две, открывайся уже. Кто? Димка. Я даже ничего не успел, у меня просто граффити появилось. А А как? Вот, вот, да, да, да, да, тут Димка. Да, все на записи монтировать придется, да, Димон? Димон, газ! Димон! А, он отошел. Ну, Женька, бегай, бегай, ты его не найдешь. Как хочешь меня, облуди, Аленка. у меня вообще ужас дикий, как троллинг. Димка! Он спрятался хорошо? Да я потроллик люблю. Дима, Дима, Дима, тебя режут, тебя режут. Дима. Проснись, Димон. Ну, что, там обосрался или покурить побежал? Ах, жесткий он троллинг для тебя же не устроил. Джека, ты ты меня слышишь? А? Представляешь, какой контент будет? Ты тут, Дима. <свист> Дима. Тук-тук-тук-тук. Да. Так никакого контента. Да <свист> так стоят. как там окна бьются братишка <говорит> слышу как димка разговаривает но его не вижу <говорит> Димки, там, наверное, комп горит. 45 пять секунд жизни осталось. Димка-то, Димон, игра началась. Хм. Ладно, тогда выходим. Ну ладно, все. Тогда я записал ролик уже на полную. <звук> все.